Приветствую вас, любители рукоделия! Подписчики периодически спрашивают меня, почему на канале нет мастер-классов по вязанию салфеток. И сегодня я решила исправить это и связать вот такую небольшую ажурную салфетку, состоящую из 9 рядов. В процессе подробно разберем начало и завершение каждого ряда. Давайте приступать. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. Последнюю и первую замыкаем соединительной петлей. Получилось вот такое колечко. Первый ряд. 3 воздушных петли подъема. И начинаем вязать в серединку кольца столбики с одним накидом. Первый, второй, третий. Таких столбиков нужно связать 15 штук. У меня все готово. Вот наши 3 петли подъема и 15 столбиков. Замыкаем последний столбик и третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Три воздушных петли подъема над тремя воздушными предыдущего ряда. Теперь будем добавлять, то есть увеличивать количество столбиков. Первый столбик вяжем между петлями подъема и столбиком. Второй столбик вяжем над столбиком. Третий столбик вяжем между первым и вторым столбиками предыдущего ряда. Четвертый столбик над столбиком. Итак, мы будем вязать до конца ряда, в промежутке между каждыми столбиками и в сами столбики. Всего должно получиться 3 петли подъема плюс 31 столбик с одним накидом. Я уже связала 29 столбиков. 30 вяжем над последним столбиком предыдущего ряда. А 31-й между последним столбиком и петлями подъема предыдущего ряда. Теперь у нас есть 3 петли подъема и 31 столбик в этом ряду. Замыкаем соединительной петлей последний столбик и третью воздушную петлю подъема. Третий ряд. Одна воздушная петля подъема. В первый столбик вяжем столбик без накида. Теперь набираем 6 воздушных петель, пропускаем один столбик, а в следующий вяжем столбик без накида. И в следующие два столбика вяжем по столбику без накида. Всего мы провязали 3 штуки, 6 воздушных петель. Один столбик пропускаем, а в следующие три вяжем по одному столбику без накида. Первый. Второй. Третий. Таких цепочек по 6 воздушных нужно связать 8 штук. Итак, у меня полностью связаны 7 штук из 8, и последняя цепочка воздушных уже набрана. Я пропускаю 1 столбик, а в следующий крайний столбик предыдущего ряда вяжу столбик без накида. Здесь у нас столбик без накида, воздушная и столбик без накида. Связываем последний столбик без накида с воздушной соединительной петлей. Третий ряд готов. Везде между цепочками воздушных у нас по три столбика без накида. Четвертый ряд. Мы должны сместить петли подъема. Для этого по боку ближайшей цепочки Провязываем 4 соединительных петли. Таким образом мы поднялись на ее вершину. Основное вязание четвертого ряда начинается отсюда. Набираем 3 воздушных петли подъема. и 3 в узор, всего 6 штук Сюда же в вершинку арочки вяжем столбик с одним накидом Вот такая конструкция у нас получилась над первой арочкой. Для перехода между элементами набираем 4 воздушных петли. В вершину следующей арочки вяжем столбик с одним накидом. Три воздушных. И еще один столбик с одним накидом. Между элементами снова четыре воздушных. Следующую арочку столбик с накидом, 3 воздушных столбик с накидом, и так до конца ряда. Я провязала вот такой же элемент над последней арочкой предыдущего ряда. В начале ряда у нас были 3 воздушных петли подъема, заменяющие первый столбик, и 3 воздушных между столбиками. Нам осталось довязать 4 воздушных петли между элементами и замкнуть их соединительной петлей с третьей воздушной петлей подъема в начале ряда. Пятый ряд. Три воздушных петли подъема. И над тремя воздушными свяжем 5 столбиков с одним накидом. Только в данном случае мы вяжем 5 столбиков, а не 6, поскольку петли подъема заменяют нам первый столбик. А теперь над каждой цепочкой воздушных, независимо от того 4 вне петли или 3, мы свяжем по 6 столбиков с одним накидом. Тут никакого перехода нет, просто подряд начинаем вязать под арочку из 4 воздушных. Под арочку из трех петель также вяжем шесть столбиков с одним накидом. И под каждую следующую цепочку мы вяжем по 6 столбиков. Замыкаем крайний столбик последней шестерки с третьей воздушной петлей подъема соединительной петлей. Шестой ряд будем вязать с прибавками. 3 воздушных петли подъема. Вот здесь мы вязали 5 столбиков, поэтому свяжем по столбику с накидом над первыми двумя. Теперь нужно связать прибавку. Ее мы свяжем вот сюда. Между первыми двумя и оставшимися тремя столбиками. Вяжем столбик с накидом. Довязываем оставшиеся три столбика. Таким образом мы увеличиваем количество столбиков на один по сравнению с предыдущим рядом. В предыдущем ряду было 3 петли подъема и 5 столбиков, а в этом 3 петли подъема и 6 столбиков. Над каждым следующим фрагментом будет по 7 столбиков с накидом. Вяжем столбики над тремя первыми столбиками в шестерке. Столбик между третьим и четвертым столбиками, это прибавка. Вяжем таким образом в серединку шестерок, чтобы места прибавок не были заметны. И довязываем оставшиеся три столбика. В каждом следующем элементе над шестью столбиками вяжем по 7 столбиков таким же образом. Когда все готово, соединяем крайний столбик с третьей воздушной петлей подъема в начале ряда. Приступаем к седьмому ряду. Разворачиваем вязание. Вот наши воздушные петельки подъема. Их мы не берем. Над первым столбиком вяжем соединительную петлю. Над вторым столбиком соединительную петлю. Над третьим столбиком вяжем столбик без накида. Вот отсюда и начинаем вязать элементы этого ряда. Набираем 3 воздушных петли подъема. Они нам понадобятся в конце ряда для завершения элемента. И еще 4 воздушных. Отсчитываем 5 столбиков в предыдущем ряду. И в шестой вяжем столбик без накида. 3 воздушных петельки вверх. Разворачиваем вязание. Под эту арочку мы свяжем 5 столбиков с одним накидом. Снова разворачиваем. Возвращаемся к началу соединительными петлями в каждой из пяти столбиков. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. 5. Над тремя воздушными мы ничего не вяжем. Набираем 4 воздушных для следующего элемента. Вот здесь мы пропускали 5 столбиков и вязали в 6. А теперь, поскольку у нас нечетное количество петель в предыдущем ряду, мы снова пропускаем 5 столбиков. Но вяжем не в шестой, а между пятым и шестым. Вяжем столбик без накида. Дальше в вязании мы будем чередовать. В шестой столбик или между пятым и шестым. Три воздушных вверх. Разворачиваем. Под воздушные вяжем 5 столбиков с накидом. Разворачиваем, возвращаемся пятью соединительными петлями. Над воздушными соединительную не вяжем. 4 воздушных. В предыдущем элементе мы вязали между пятым и шестым столбиками, значит сейчас вяжем в шестой столбик. Вот сюда столбик без накида. 3 петли подъема. Разворачиваем. 5 столбиков с одним накидом. Снова разворачиваем 5 соединительных петель. Количество столбиков для пропуска легко проверять. Если вязали в шестой, значит следующую цепочку мы привяжем между пятым и шестым. Четыре воздушных. Отсчитываем пять. Вяжем между пятым и шестым. 3 воздушных, разворачиваем, 5 столбиков с накидом под воздушные. Итак, мы связали все элементы, кроме последнего. У нас уже есть 4 воздушных петли. И в начале ряда мы связали 3 петли подъема. Вокруг них поднимаемся тремя соединительными петлями. Разворачиваем вязание. И провяжем оставшиеся пять столбиков для последнего элемента, разворачиваем. Провязываем в обратную сторону пять соединительных петель. Мы вернулись к началу ряда. Вот сюда под первый элемент свяжем соединительную петельку. Чтобы перейти к восьмому ряду, по крайнему столбику первого элемента мы поднимаемся соединительными петлями. Их нужно связать 3 штуки вокруг столбика. И четвертую соединительную петельку свяжем в верхний уголок. Теперь будем вязать цепочки по 7 воздушных петель. В каждый верхний угол элементов предыдущего ряда мы закрепляем цепочки столбиком без накида. 7 воздушных. Столбик без накида в уголок. Так вяжем до конца ряда. Вот так в итоге должно получиться. Последнюю цепочку ряда крепим в крайний уголок соединительной петлей. И завершающий девятый ряд. Под первую арочку мы вяжем соединительную петлю, чтобы немного сместиться. И одну воздушную петлю подъема. Дальше пять столбиков с одним накидом под эту же арочку. Одна воздушная, придерживаем ее пальчиком, еще три воздушных, замыкаем их в пико, одна воздушная и над второй частью арочки снова вяжем 5 столбиков с одним накидом. В конце элемента для перехода мы под эту же арочку вяжем столбик без накида. И под следующую арочку еще один столбик без накида. И повторяем предыдущий рисунок. 5 столбиков с накидом. 1 воздушная, придерживаем, 3 воздушных, замыкаем в пико, 1 воздушная, 5 столбиков с накидом. Для перехода столбик без накида под эту же арочку и столбик без накида под следующую. Так обвязываем арочки до конца ряда. В конце соединяем первый и последний элементы соединительной петлей. Дальше обрезаем ниточку, затягиваем узелок и прячем хвостик в вязании. Осталось нашу салфетку намочить, отжать в полотенце, разровнять все элементы и дать высохнуть. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!